Бренд ⁇ личный бренд. Он помогает отстраиваться от конкурентов. И личный бренд помогает привлекать больше клиентов, больше партнеров и на, более, более, на большую сумму, на больший чек. Да, то есть, ну, к примеру, я приведу пример. А, вот а, я уже более 6 лет а, в интернете. Я приведу пример, как работает личный бренд. И как работает в принципе отстраивание от конкурентов. У многих сетевых компаний есть регистрация бесплатно бизнес. Приведу просто свой личный пример. Во многих сетевых компаниях бесплатный вход. Понимаете меня, да? То есть напишите понимаю, если вы понимаете. То есть во многих сетевых компаниях можно бесплатно зарегистрироваться. Если у вас такое есть, вы тоже напишите у меня так да, то есть. Вы можете зарегистрироваться в сетевой компании бесплатно, и у вас якобы может быть уже скидка, да, то есть там 20-30% на, на перечень продукта, который есть в вашей сетевой компании. И вот многие ребята, которые приходят ко мне в коучинг, либо в какую-нибудь премиальную программу, на тренинг обучаться, я всегда учу, вот мы выстраиваем автоворонки, воронки, процессы продаж, я, я ребятам говорю, смотрите, ребят, с этого момента вы на бесплатно людей в бизнес не заводите. Вы формируете пакеты входа, там, например, на 50 долларов, на 100 долларов, на 200 долларов. Так вот, ребят, вот у многих сетевых компаний есть бесплатный вход, и дистрибьюторы, которые приходят э, в бизнес, да, то есть новички, которые ни разу в бизнесе не были, у них такой стопор. Блин, а как я им скажу, чтобы, чтобы зайти ко мне в команду, нужно купить продукта э, на 100 баллов, например. Нет, я так не могу, в компании же на бесплатно надо заводить. И вот у, у дистрибьюторов многих стопор. И вот именно поэтому, да, то есть, когда у вас есть личный бренд, личный бренд позволяет даже, если у вас в компании бесплатный вход, да, то есть бесплатная регистрация, рекрутировать людей хоть на тысячу баллов, на тысячу долларов. Вот вам это интересно, поставьте много восклицательных знаков, если вам это интересно. Если вам это интересно, то, конечно, в ваших, в ваших приоритетах, в вашем понимании вам в, в, в, в, в вас должен стоять фокус и цель. Для того, чтобы понять, как развиваться свой личный бренд Но это не означает, что вы не можете рекрутировать и строить свой бизнес без личного бренда Вот у меня, например, мы сейчас с командой, ну, получилось так, что ну, я был вынужден начинать все заново, да, то есть в новой сетевой компании а, и когда вот я всегда стартую в какой-то новой сетевой компании я всегда завожу на минимальный пакет например да то есть вот в каких вот, на протяжении уже вот последних пяти лет вот как только я начинаю стартовать свой какой-то бизнес я а, привлекаю первый месяц например либо до первого лидерского ранга я всегда такой разминаюсь да? то есть позволяю абсолютно максимальному количеству человек а зайти к себе в первую линию на минимальный пакет входа в бизнес вот например в нынешних условиях это 50 баллов то да? то есть но в прошлом месяце за две недели я закрыл первый лидерский ранг и я такой блин ну наверное быстро было бы поднимать вход в свою первую линию но в любом случае когда ты растешь по рангу у тебя расширяется команда структура у тебя расширяется принципе, у тебя уменьшается количество времени потому что у меня клиенты в коучинг, у меня клиенты в тренинге, да, то есть я обучаю клиентов, у меня расширяется пул, да, то есть у меня расширяется команда, и мне нужно им посвятить время. У меня множество проектов. И поэтому мое время сужается, уменьшается, и мое время становится дороже. И как любой предприниматель, когда время становится меньше, оно становится дороже, тем самым я просто обязан отталкивать тех людей, которые не готовы, те, которые не готовы платить за мое время дороже, и привлекать только тех, кто готов заплатить ну, ту цену, которую я установил. Поэтому вот у меня, например, до первого лидерского ранга всегда я завожу людей там на 50 баллов. Сейчас, например, со следующего месяца я еще вот в этом месяце завожу каждого желающего, тот, кто хочет со мной развиваться, он 50 баллов, да, то есть это там, а потом уже будет 100 баллов. Но когда я еще закрою ряд рангов, да, то есть ряд ра рангов, то чтобы попасть ко мне в первую линию, это будет уже 500 баллов, да, то есть ну у каждого из ваших компа компаний разная ценовая наполненность вашего балла вы можете приблизительно как-то сопоставлять с ценой именно со своей сетевой компании. Поэтому, ребят, это вот личный бренд позволяет именно делать это. Я просто вам пример отличия показал, что что может позволять личный бренд делать, это а, просто выбирать, кого рекрутировать а кого не рекрутировать, устанавливать определенные свои условия и комфортно при этом чувствовать. Вот и все. Ну а, тех, а те ребята, которые не готовы платить дороже, просто отдавать в глубину, отдавать своей команде для того, чтобы. Они строили бизнес с этими ребятами. Не забывайте ставить лайк, если не поставили под этой трансляцией. Делитесь у себя в социальной сети, чтобы пересмотреть. И а, кнопочку, да, то есть я подготовил кнопочку. В самом видео, в самом низу видео а, есть кнопочки «Открыть приложение». И там я подготовил также для вас подарок. То есть если вы до сих пор не забрали подарок, обязательно его заберите.